Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Стрессовая инконсиненция – это вид надержания мочи, который возникает в ответ на повышение внутрибрюшного давления при физической нагрузке, кашле, чихании или быстрой ходьбе.